Друзья, сегодня будем говорить про файл-нестинг для Visual Studio Есть такое понятие в других средах разработки, но я буду говорить про Visual Studio И для начала хотел бы рассказать анекдот, но не буду затягивать время Поэтому давайте переключимся в Visual Studio и посмотрим как это работает и в общем-то что это дает и так, для начала, кратенько. Инструмент, который называется Nesting, он уже существовал давно, и, собственно говоря, все сводилось к тому, что вы просто включаете или выключаете кнопку, потом появилась некая управляемость, но теперь добавился вообще такой отдельный пункт, как Custom Settings. И это, на самом деле, ну, в общем, радость, на самом деле. Собственно говоря, возможность вот этот, этот Custom Settings она включает использование на... То есть она подключается ко всем проектам вашим, которые будете играть в Visual Studio. Ну, я покажу, как это можно сделать для конкретного проекта, вот у меня как будто бы блейзер какой-то проект большой, и вот есть отдельная штука, которая для проекта подключает эту опцию. Но, собственно говоря, перед тем, как вообще начать что-то в что-то вкладывать, для начала давайте вот, допустим, для каунтера создадим э, viewmodel model, который будет э, и, как бы от которого будет наследоваться. Ну, в общем, чтобы у нас появился файл, для этого нужно сделать, converts, конечно же Давайте назовем COUNTER, Пусть будет model. Давайте теперь его создадим. Я его буду создавать в той же папке, что и, собственно говоря, этот компонент с расширением C-Sharp. Отлично. Теперь давайте предположим, ну давайте тогда уже до конца доведем начатое ко-компонент Co base. Я, у меня задачи нету написать какие-то компоненты Я просто хочу показать, как с этими файлами можно управлять Вот смотрите, у нас появилось два файла И как видите, нестинг у нас срабатывает только на то, что имеет какое-то соответствие По названию и вообще Как вы знаете, в Blazor теперь появилась возможность сделать еще и CSS, То есть это файлы, которые изоляционные, то есть файлы CSS, да, которые изоляционно лежат в конкретной папке, привязаны к конкретному проекту, то есть они не шарятся на все приложение. В общем, эти мы потом поговорим чуть позже. Ну и как видите, он автоматически вложился, то есть вот эта вот функция, она как бы срабатывает на вот такое количество файлов. Но теперь представьте, что я хотел бы вот этот вот файл вложить, собственно говоря, вот сюда, то есть чтобы он у меня был в этой папке. Для этого, собственно, и существует вот этот вот файл Nest. И, в общем, если вы сюда привяжете еще какой-нибудь файл, например, JS, то они будут связаны в одном файле, и это будет на самом деле удобно. И так, для того, чтобы это сделать для начала, нужно написать, что... В общем, на... если честно говорить, то все это описано уже как бы на сайте Microsoft, а там достаточно подробное описание. Я же просто хочу показать на конкретном примере, ну, потому что там это все как бы в виде статики ну а теперь смотрите тут на самом деле подсказка очень круто работает в жилстудии интеллисенс работает всегда хорошо ну если конечно компьютер у вас быстрый ну и в общем смотрите мне нужно ввести некоторое количество провайдеров они вот тут вот описаны то есть первым делом конечно же у меня есть экстеншен который называется extension to extension, нет, мне нужен файл, суффикс to extension ну смотрите, у меня задача вот этот вот файл, который называется counter sharp вложить его в Razer, ну то есть в counter.razer я должен написать, ну, опять же по системе вот вот здесь я должен написать э, model, ну то есть э, название Model C# вот я что-то лишнее написал и сказать куда он должен вкладываться у меня должен вкладываться .razor я нажимаю сохранить и как вы видите у меня model вложился в резер но тем не менее у меня отключился резер от counter. для этого я должен добавить еще один давайте его сверху добавлю это extension to extension и здесь также должен добавить add и здесь уже должен написать следующее, я хочу чтобы у меня а, точка .razor, ой, Razor .css вкладывался, так ну в моем случае это .razor я нажимаю сохранить, нажимаю запятая, нажимаю сохранить, ну и как видите у меня теперь в counter .Razer вложено два файла. И model, и razer. Ну, соответственно, если вы будете называть counter, viewmodel, то здесь нужно написать viewmodel или counter, code behind, например. В общем, мне кажется, это на самом деле очень удобная штука. Ну, соответственно, если вы сюда добавите еще один файл, допустим, counter.js ну, что, собственно говоря, тоже позволяет делать Blazor, то вложить его, собственно, опять же сюда, на самом деле, тоже очень просто. Это вот extension to extension, мы сюда добавляем, запятая, еще один G JS, двоеточие, и вложить его, так, Razor. Ну и как вы видите, на самом деле это вот, мне кажется очень удобно, когда у вас к одному в модулу привязано все, что вам нужно. Более того, там есть вложение. Ну, вот, вот, собственно говоря, все, что хотел показать. Хотя, единственное, что я хочу добавить, что я создал ГИСТ. Если захотите, можете прямо скопировать файл, если вам лень писать. Ссылка, конечно же, в описании. Ну и на этом все. Всего доброго. Пишите правильный код и. И вам будет счастье. Вот так.